Думаешь, это не пройдет И нет выхода из сплошных болот Сегодня так знаю я рецепт как спасти тебя от тюрьмы твоей Как придешь домой, ты возьми пакет И пупырышки шпакай поскорее Watch it, Глупый пузырек, легко бить тебе просто не заметить. Чпок, чпок Чпок, чпок